Да елки палки что за жизнь-то такая пошла? Каждый раз приходится нажираться, как <свеч> свинья. Ну что ж, всем добра, ура, игра снова приветствует вас, друзья. И с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает исследовать мир sea of Thieves. Данный видеоролик предназначен исключительно для новичков в этой игре, поэтому олдскульные товарищи, олдскульные, значит, пираты, могут сразу проходить мимо и переключаться на другие видосики. Данный видос посвящен исключительно новичкам. Спасибо большое за понимание, а мы тем временем приступаем. Куда ушла, за раз такая, ладно? Итак, если ты новичок и только-только зашел в эту игру и не знаешь, чем заняться и что делать, братишка Скрэч, конечно же, тебя повестит и просветит. Ну а для этого поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки буду радовать тебя годными, крутыми видосами по этой игрушечке и не а, только. Ну что ж, сегодня Ребятки, речь у нас пойдет о том, в какую же фракцию лучше всего вступить, как только вы зашли в море воров и не знаете, с чего э, начать. Понятное дело, что у нас данная игрушечка обладает определенными апгрейдами в виде каких-то косметических изменений вашего персонажа и вашего корабля. Да-да-да, друзья, и вот, чтобы эти самые косметические изменения э, была у вас возможность покупать, необходимо зарабатывать, конечно же, золотишко. Ну, а чтобы, ребят, зарабатывать золотишко на начальном этапе, нужно обязательно сотрудничать со фракцией. Фракциями, которые здесь имеются. Тут, ребят, существует несколько фракций. Три основные из них я, ребятки, вам сейчас расскажу. Это, конечно же, Златодержцы, это у нас Орден Душ, и третья, ребятки, фракция это Торговый Союз. Ну, а вообще всю информацию про, по фракциям и не только, можно посмотреть, нажав на клавишу TAP. Да-да-да, новичок, если до сих пор этого не знал, то, пожалуйста, нажимай на TAP. нажимаешь кнопочку Репутация, и вот здесь вся репутация твоя во всех фракциях. Это, значит, Талл это Салат. Это Кости Мертвеца, это вот те самые три фракции, про которые тебе сейчас э, рассказывал я, вот они перед тобой, ну и дальше здесь у нас имеется ПВПшная фракция Морские Волки и Братство Охотников. Ну про это, ребятки, я немножко чуть позже, а в сегодняшнем видосике речь у нас пойдет, конечно же, о фракции Торгового Союза, в которую я и рекомендую вступать новичку, который только что вошел в игрушечку Море э, Воров. Итак, что же это за фракция такая, Торговый Союз? Э, Союз. Ну, в данном случае э, эта фракция будет давать вам задания, которые отяжелят немножечко ваш э, кошелек, э, Звенящие монеты. Ну что ж, для того, чтобы это получилось гораздо быстрее, давайте уже обратимся вот к одному из представителей торговой э, фракции. Посмотреть предложение торгового э, союза. Нажимаем мы и давайте посмотрим. Так, э, у меня еще нет 20 ранга. И у меня задания, ребятки, стоят э, по 60 э, золотых. У вас же задания могут стоить гораздо гораздо меньше или гораздо больше, чем вы видите сейчас а, у меня. Ну, давайте, ребятки, возьмем для, для наглядности вот этот вот первый а, заказ, который у нас находится вот на этой вкладочке и попробуем его а, выполнить. Да, ребятки, у фракций торгового союза задания достаточно простые. Нужно, главное, понимать, с чего у них а, начать и куда что а, перевозить. Так, ну что ж, одно мы прикупили. Можно, кстати, еще, я так понимаю, прикупить, но нам достаточно только одного а, задания пока что для наглядности. А про задание... Ребятки, хочу кое-что рассказать вам Да, вкладочка задания находится также на кнопочку ТАП, нажимаем на задание И вот здесь, ребятки, есть вкладочка Путешествия, которых может быть максимум Только лишь три. А, я пока что Беру одно, когда мы взяли значит, Задание у нашего, у представителя Торгового союза, можем смело Отправляться а, в путешествие Так, так, так, здесь сейчас пока нельзя Посмотреть, для того, чтобы активировать Задание, нам необходимо прийти на нашу а, Лодочку, вот она, наша Посудина, друзья, стоит, здесь гниет Прямо на воде, но не дадим ей утонуть Потому что бравый пират уже на борту И он готов бороздить бескрайние воды Этого огромного океана Так, ну что ж, зритель Предлагаю тебе сразу же, как ты сел на борт Точнее, зашел на борт, сразу же Обратиться к столу капитана Вот здесь он находится, да, может быть на галеоне Он где-то в другом месте находится Я не знаю, если честно Я привык плавать на обычной дырявой шлюпке Поэтому вот здесь у меня этот стол находится Это я уж точно знаю, наверняка Ну что ж, подходим к столу и предлагаем задание. Нажимаем, ребятки, на наше задание, которое мы только что получили у представителя торговой организации. И давайте посмотрим все-таки, что же у нас оно нам предоставляет. Естественно, голосуем за него, и оно у нас становится активным. Ну что ж, друзья, любезный подарок знаменитого мистера Палмера. У нас сейчас задание активировалось, и давайте посмотрим уже э, детали. Для того, чтобы посмотреть детали по этому заданию, давайте нажмем на Q, и давайте нажмем на пробельчик. Вот тут у нас получаются детали нашего с вами. Задание, которое мы только что взяли Не правда ли легко и просто, новичок? Я тоже раньше думал, что это сложно, на самом деле Ничего сложного у нас а, нет Ну что ж, нам говорят, что форд пост древний пик Время, значит, 20.00, день 14 а, Перечень товаров Одна черная змея, одна золотая змея, одна белая курица И одна рябая рыжая курица. Форт пост древний пик. Давайте, друзья, посмотрим, где это находится. Так, мы сейчас находимся в форту грабителей, а форт пост древний пик у нас где находится. Ага, вот сюда вот нам нужно, друзья, привезти те самые товары, про которые нам вот здесь вот в письмеце указывают. По идее, вот эти все корзинки для отлова этих самых животных. Да-да-да, мы будем сейчас охотиться за животными. Я, я думаю, что ты правильно меня понял, дорогой мой зритель. Так оно и есть. Не спеши у Удирать отсюда, потому что тебе нужно сначала Взять клетки для этих самых животных Если же ты не возьмешь клетки То, конечно же, тебе не в чем Будет перевозить твоих животных А поэтому ты не выполнишь свой квест Ну, либо еще можно, ребятки, эти клетки найти Где-то на других островах Но я предпочитаю немножечко уменьшить Масштаб проблемы и подойти просто обратно Вот к этому вот а, типу, который дал Только что нам квестик Вот у этого типа, собственно, или уже у девочки Есть те самые а, корзины для змей Давайте возьмем раз есть корзиночка, так а Дальше что нам нужно? Нам нужна еще одна Корзина для змей, а, два Да, в каждую корзину можно поместить Только по одной а, змее И нужно взять еще две клети для кур Раз клеть для кур, помещаем тоже Ее сюда пока что, и два, ребятки Клеть а, для кур, естественно Все эти клетки нужно перетащить на борт Нашего дряхлого, дрянного Суденышка, который тут болтается Без дела, сейчас мы заставим его а, Поработать Немножечко, так, так, так, так, главное не намочить ноги, самое главное правило пирата стараться не намочить а, ноги, запомни это, новичок, и будет у тебя все тип-топ ой, тик-ток, а, тип-топ, да, то есть все правильно сказал, так, ну что ж, друзья, давайте грузим эти клеточки вот сюда, вот раз-два, не забываем про змей а, точно без змей у нас квест до конца не примут сделанным так, берем для змей клеточки. Плохо, что нельзя брать сразу же по две. А я бы, наверное, взял так было бы гораздо быстрее. Но тут все продумано, друзья. Нужно вот так вот с каждой клеточкой таскаться индивидуально. Никуда ты тут особо не разбежишься. Поэтому привыкай вот такой здесь, а, черт возьми, геймплей. Почти ноги замочил. Ну да ладненько. Так, ну что ж, забираем последнюю клеточку. Ну что ж, давайте, ребятки, выключим все фонарики. Как обычно, я привык это делать, потому что, чтобы казаться менее заметным, нужно все-таки повыключать к чертовой матери все фонарики и так далее. Да, ваше судно. Ну, конечно же, немножечко будет посложнее заметить. Да, пользуйтесь, друзья, лайфхаками от не совсем уж старого, но пирата, который повидал чуть-чуть в этой игрушечке. Братишка Скретч, фигни, конечно же, не посоветуют. Так что, зритель, смотри, пожалуйста, видосик до конца, узнаешь много чего интересного, о чем я рассказываю про эту. Игру. Так, ну что ж, пушки надо зарядить, наверное. Ой-ой, а у меня где ядра то Давайте, ребят, ядра тоже поместим сюда. Сейчас, ребят, короче, приготовимся и поедем. Итак, давайте для начала подумаем и взглянем на нашу а, глобальную карту, куда же все-таки нам плыть. А, давайте посмотрим, ребятки, нам нужно сейчас плыть на, а, на восток, я так понимаю, да? Вот, на восток мы будем плыть. И вот, я так понимаю, по пути мы вот сюда заедем, в сабельную отмель, в крепость Вороне и гнезду заедем. И, возможно, мы там найдем и куры, змей, и все, что там находится, мы тоже... А, заберем, в принципе принято понято. да, едем ребятки на Восток, немножко северней Но больше всего Восточней будет наш а, маршрут Давайте ребят, снимаемся уже с якоря И здесь у торгового союза задания в основном На время, если вы долго где-то задержитесь Да, например будете участвовать В какой-нибудь перестрелке с каким-нибудь Другим игроком или еще с кем-нибудь Где-то будете надолго задерживаться То вы можете сорвать контракт И бонусов вы не получите Отплываем сейчас к сабельной улице Отмели. У нас здесь будет небольшой привальчик а, Здесь мы посмотрим, может быть, какую-то зверушку успеем выцепить Причем, друзья, нужно выцеплять именно тех животных, а, которые указаны у нас а, в нашем списочке. А, Змея, для змеи мы возьмем клеточку, пожалуй, да? Вот она, значит, клеточка Сейчас, друзья, покажу, как, за... как нужно правильно ловить а, змей И вообще, та ли это змея или же нет, давайте посмотрим Так, одна черная змея, одна золотая змея Это у нас какая змея, не пойму это черная или какая? Вроде бы черный у нее цвет. Надеюсь, это та самая змея, которая нам нужна. Смотрите, друзья, как правильно отлавливать э, змей. Э, мы знаем, что змеи любят музыку, и они от нее просто пьянеют. Поэтому сыграйте на каком-нибудь инструменте рядом с ней. Вот так вот, оп. Все, она готова, друзья. Вот она сейчас готова и мы можем ее собирать Давайте берем клеточку и собираем эту змейку Раз, черная змея, друзья, есть Везем ее по-быстрому на наш корабль Потому что если мы быстренько не сумеем это сделать Она у нас оклемается и начнет кусаться Так, змейка, ой-ой-ой, вышла, вышла змейка Так, уходим, уходим подальше от нее Давайте еще сыграем ей Успокойся, змейка, все отлично Так, значит, одну мы поймали, а, следующая на очереди у нас... Так, черная змея и золотая змея нужна, белая курица и ребая, рыжая а, курица Так, давайте, ребят, посмотрим, кто у нас здесь еще бегает на этом острове Кого-то я еще видел вроде бы или мне показалось Давайте сначала сходим Я не знаю, если здесь была одна змея, значит, наверное, будут и еще а, змейки Давайте глянем, так, вижу еще змею Вижу, вижу змею, друзья, но не пойму. Это какая у нас змея? Так, смотрим. черная змея, золотая змея. Но это не похоже на золотую змею. Это какая-то красная, скорее всего, змея. Но это немножко не то, что нам э, нужно. Продолжаем шарить на острове. Секундочку. Прислушай, ох ты, желтая змея, тихо-тихо, точнее золотая, золотая змея, друзья, отлично. Почему я посадил змею на нос, друзья? Это самое оптимальное место, куда стоит располагать змей, потому что они, черт, возьми, кусаются, если вы близко с ними проходите рядышком, они могут вас сапнуть за вашу пятую точку, да, а может быть и еще куда-нибудь похуже, поэтому будьте осторожны и садите их куда-нибудь туда, где вы бываете гораздо реже. Где-то была желтая, ребят, золотая змея. Так, давайте ей сыграем. Сейчас вот она, смотрите. Золотая змея, успокойся. Не ругайся, не шипи. Все, ребят, она спокойна. Она успокоилась, она в экстазе, да, на последней фазе. Забираем ее. Есть такое дело, друзья. Еще одна змея у нас в клеточке. Главное, быть осторожными и не попасться еще на какую-нибудь а, змею. Так, ребят, ставим змейку здесь. Ой, сейчас мы ее загарпуним как, загарпуним, ребятки, мы ее, да, и поместим на наш а, борт. Так, больше я тут, ребятки, никого не вижу, разве что вот тот тут вот сундучок. Ну и сейчас мы, ребятки, здесь закончим и продолжим дальше. Ну что ж, две красавицы-змеи у нас есть. Вот они, видите, весело сидят в своих клеточках и ждут, когда мы их отправим а, торговому союзу, черт возьми! Блин, вот, ребятки, о чем я говорил, эти змеи могут кусаться, поэтому, блин, будьте осторожны, пожалуйста, надо бы что-нибудь перекусить сразу же. Ну что ж, у нас осталось две курицы, давайте посмотрим, какие именно нам нужны. Нам осталась а, белая курица и рыбая рыжая курица. Надеюсь, мы этих куриц найдем с вами на другом нашем острове, на который мы сейчас и направимся. Что это будет за остров? Давайте посмотрим. Мы, скорее всего, попробуем на крепости вороне гнездо их а, найти. Ну что ж, друзья, продолжаем двигаться на восток. Поехали. Смотрим на берега. Вижу змей. Но кур... Ага, куры, ребят, замечены. Замечены куры по левому борту. Поднимаем, значит, флаг и выдвигаемся за ними. Где моя а, корзиночка? Вот она, ребят. Клей для кур. А, вижу кур. Вот там они у нас а, имеются. Давайте, мы можем сразу же выпрыгивать. Выпрыгиваем. Сейчас, ребятки, объявляю охоту на кур. Я, по-моему, там видел и белую, и а, золотистую. Все они гуляют в этом а, месте. Какого черта вам надо, ребята? Ой-ой-ой, со стволами все серьезные пацаны там у нас. тут, вот, смотрите, попались там. Так, нам пока не до них, нам надо белую курочку сейчас поймать. Вот, А вот это, скорее всего, ребая, наверное, рыжая. А вот, ребятки, и белая. Ну все, иди сюда, иди сюда, я тебе говорю, Стоять! Стоять, есть такое дело Да, вот характерный звук а, Сигнализирует о том, что мы поймали Ту самую курицу, которая нам а, Нужна была, так, тихонечко Не понял, так, есть такое дело А куда делась курица Не понял, клеть для кура где курица Она что, сбежала, что ли Я не понял, так, а здесь Здесь на месте А здесь мы что, ее уничтожили, что ли Походу, да, друзья Похоже, мы нашу курицу уничтожили Белую, я просто в шоке вот, ребят, от нее осталась только нога, поэтому гарпунить не гарпуньте животных, потому что вы их сразу же а, убиваете. Так, вот, ребят, рыбая рыжая курица как выглядит. Давайте поймаем ее уже, есть такое дело. Да, ребят, рыбая рыжая курица у нас а, в клетке. Я понял, друзья, как, а, как у нас убирать а, наших с вами животных из вот этих вот клеток. Нужно просто-напросто их загорпунить либо же их просто-напросто нужно м -м, просто прирезать, я так понимаю, шашкой, ударив по этой самой клеточке. И проблема будет решена. В самом деле, братишка Скрэч, ты иногда таких простых вещей не понимаешь. Когда, ребятки, вы перевозите своих кур, не забывайте за ними... Смотреть, иногда требуется животным еще и кушать в процессе. Так что не забывайте их подкармливать. Но это точно знаю, что со свиньями так работает. Насчет куриц я еще пока не тестировал. Посмотрим, наверное, мы немножечко попозже, как они будут себя вести. Ну и везем наш с вами товар, конечно же, на Фортпост. Куда-нибудь, например, в древний пик. Так, друзья, прибыли мы на Фортпост древний пик и тихонечко начинаем швартоваться. Вот так вот, ребят, задом самое оно. Нам так будет проще гораздо выгружать наш с вами э, товар. Мы прибыли, значит, снова к представителю торгового союза и начинаем продавать наших курочек. Немножко мы, ребятки, конечно, сплоховали, да, с их расцветочкой, но, тем не менее, эти парни у нас примет их такими, какими мы их э, доставили. За одну курицу 505. Разве плохо? Я считаю, что нормально. Оставшуюся часть контракта мы не сможем... 27 всего? А что она такая дохлая, ты вы посмотрите только, а? ну первая по контракту видимо была дорогая самая, а вот вторая это ребят просто куром а, насмех, проверим змейк а для того, чтобы их утихомирить, надо им немножечко подыграть, конечно же, вот они все утихомирились, можно выносить так, тащим желтую, значит, точнее золотую змейку, сначала посмотрим, сколько нам дадут за ее продажу раз, так продали мы золотую змею не смотрим, сколько за нее. Две тысячи за золотую? Вот это я понимаю Цены, конечно же, за змей топовые О, вот как можно заходить, оказывается Так, давайте попробуем, теперь продадим вторую змею Не помню, какая у него расцветочка Но ей надо тоже сыграть Это у нас, друзья, черная змея Давайте подыграем и забираем черную змею Посмотрим, во сколько оценит торговец черную змеюку Давайте, ребятки, давайте отправляем уже ее на место Та-дам! И смотрим 798. Да, ребят, золотая все-таки была гораздо э, дороже. Ну что ж, друзья, вот таким вот способом, да, новичок может спокойно взаимодействовать и спокойно э, и спокойно работать на вот этот вот, на торговый э, союз. Достаточно прибыльные у них контракты. Главное соблюдать, как говорится, время и главное соблюдать, конечно же, все то, что они укажут в своем контракте. И тогда будет тебе и золото, и слава э, в больших э, количествах. Ну что ж, я надеюсь, я сегодня максимально подробно тебе рассказал, как можно сотрудничать на начальном этапе данной игрушечки с различными фракциями, надеюсь тебе эта информация была полезной а, надеюсь ты уяснил много нового и теперь будет тебе играться гораздо а, комфортнее ну а братишка скрэч требует немного поставь пожалуйста лайкосик за данный видосик и конечно же я жду твоего мнения и твоих вопросов на то, что ты думаешь по поводу данного видоса и стоит ли мне снимать а, дальше видосы по морю а, воров, ну и если конечно же зритель у тебя есть какие-то идеи, то предлагай, предлагай Предлагай, братишка или же сестренка, братишка Скрэч будет специально для тебя стараться пилить видосики по данной игрушечке. Ну что ж, на сегодня у меня пока что все. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует.